За окном оголенные ветки на земле золотые монетки Я опять пребываю в печали Моя жизнь идет по спирали Птицы утром на югу летели города да весны опустели, Тучи машут с небес кулаками, И по-прежнему здесь и пою перед вами. Из окна за людьми наблюдаю Леденцы в их карманы кидаю Чтобы люди не слишком грустили И обертки друг другу дарили Чай горячий и сахарный пряник Вот уже намечается праздник Люди ищут друг друга годами Я по-прежнему здесь И пою перед вами Годы как перелетные птицы, новым годом не возвратиться. Мы по жизни блуждаем слепою и живем зачастую в пустую. Осень в гости. Нежданно приходит И печаль за собою приводит Одиночество лечим слезами Я по-прежнему здесь И пою перед вами